Следуя пошаговым действиям из этого видео, вы беспрепятственно заполните свой профиль и пройдете верификацию вашего аккаунта Skyway Invest Group для его полной функциональности. Чтобы верифицировать аккаунт, сначала нужно заполнить профиль. Для этого слева в верхней части сайтбара нажмите кнопку «Профиль» и прокрутите страницу вниз. Нажмите на кнопку «Изменить данные» и снова прокрутите страницу вниз. Перед вами открыта форма заполнения профиля. Поля, отмеченные звездочкой, обязательны к заполнению. Первый блок персональных данных делится на личные данные и паспортные данные. Заполните все данные в полях, отмеченных звездочкой. Обратите ваше внимание, что все поля имеют подсказку, для каких данных они предназначены, что делает эту процедуру более чем интуитивно понятной. Обратите особое внимание при вводе даты выдачи паспорта и даты рождения. Не рекомендуется делать это вручную. Как правильно? Вы уже успели заметить, что при установке курсора мыши в одной из этих полей автоматически появляется всплывающее окно с возможностью выбрать год, месяц и дату. Давайте вместе разберемся подробней. В верхнем информационном поле всплывающего окна расположены кнопки в виде двойных и одинарных кавычек, а также отображается название месяца и год. Двойные кавычки отвечают за выбор года, одинарные кавычки отвечают за выбор месяца. Двойные кавычки слева – год назад. Двойные кавычки справа – год вперед. Тот же принцип и при выборе нужного месяца. Одинарные кавычки слева – месяц назад. Одинарные кавычки справа – месяц вперед. После выбора нужного года и месяца в числовом поле выберите нужную дату, наведя курсор мышки и нажмите на нее. В поле появится нужная выбранная вами дата. Например, давайте выберем дату 14 мая 1990 года. Смотрите, как это делается. Ставите курсор мыши в поле для ввода даты. Во всплывающем окне, чтобы выбрать год, нажмите нужное количество раз на двойные кавычки, и чтобы выбрать нужный месяц, нажмите нужное количество раз на одинарные кавычки. После выбора года и месяца, выберите нужную дату и нажмите на нее левой кнопкой мыши. На самом деле все очень просто и стоит только попробовать. Этот же принцип вы легко можете применить и для выбора даты рождения. После заполнения данных обратите внимание, над блоком «Личные и паспортные данные» находится блок «Транслитерации данных». Пожалуйста, проверьте их. Нажмите на кнопку «Показать» и убедитесь, что транслитерированные латиницей имя и фамилия соответствуют указанным в вашем паспорте, если есть в наличии загранпаспорт или водительское удостоверение, где ваше имя и фамилия указаны латинскими буквами. Если требуется, то измените и сохраните результат. Будьте внимательны. В случае, если нет документов, с которыми вы могли бы сверить правильность транслитерации, воспользуйтесь бесплатными онлайн-сервисами. Просто введите в поисковую строку браузера фразу онлайн транслитерация» и выберите любой из предложенных сервисов. Теперь обратите внимание на блок «Адрес регистрации» и «Почтовый адрес», иными словами, адрес прописки и фактического проживания. Если ваш почтовый адрес соответствует адресу регистрации, Просто поставьте отметку «Мой почтовый адрес соответствует адресу регистрации». Если адреса отличаются, введите соответствующие данные в соответствующий раздел. Чуть ниже расположен блок «Контактные данные». Здесь вводите все ваши действительные контакты обратной связи с вами. Таким образом ваши клиенты смогут вас найти и обратиться за помощью, что не может не отразиться позитивно на вашем доходе. Все поля для ввода данных подписаны, что делает интуитивно понятным, какое поле для каких данных предназначено. После полного заполнения профиля еще раз проверьте правильность всех введенных данных и, если все верно, ставите отметку о том, что вы согласны с политикой конфиденциальности и обработкой персональных данных, можете ознакомиться с ними, затем нажмите кнопку «Сохранить». Перед вами открылась главная страница личного кабинета с уведомлением внизу страницы о том, что ваш профиль сохранен. Теперь необходимо верифицировать ваш аккаунт. Слева вверху сайдбара нажмите кнопку «Профиль». В этом же сайдбаре опустите курсор мыши ниже и нажмите кнопку «Подтверждение личности». Опустите страницу вниз и нажмите кнопку «Начать прохождение верификации». После нажатия снова опустите страницу вниз. Для подтверждения верификации аккаунта загрузите необходимые документы. Обратите внимание на требования к загружаемым документам, допустимый формат и размер. Чуть ниже вы видите сообщение о статусе верификации личности. На данный момент статус «Не подавал документы на верификацию». Давайте вместе подготовим ваш профиль к верификации. Первое, на что хочу обратить ваше внимание, это на то, что все загруженные документы проверяются модераторами вручную, что занимает время от 24 до 48 часов. На странице подтверждения личности» вам необходимо загрузить один или два документа в зависимости от его типа. Обратите внимание, прежде чем загрузить документ, он должен быть качественно отсканирован или сфотографирован, чтобы были разборчиво видны все данные. Документ должен быть расположен у вас на компьютере. Если же у вас нет документа в цифровом формате, то изначально нужно отсканировать или сфотографировать его в требуемом формате, как указано выше на странице подтверждения личности. Предположим, что у вас уже есть необходимые документы в цифровом формате. Первый документ, который необходимо загрузить, это скан или фото разворота страницы паспорта с фотографией. Для этого нажмите в соответствующем поле кнопку «Выберите файл», найдите расположение соответствующего требованию документа и нажмите кнопку «Открыть». Обратите особое внимание. После того, как вы загрузили документ, справа от кнопки «Выберите файл» отображается название загруженного вами документа. Это означает, что документ загружен, но внизу под кнопкой написано уведомление «Документ не загружен». Это означает, что документ не проверен модератором, не более того. Поэтому, спокойно двигайтесь дальше. Еще раз. После того, как вы загрузили документ. Справа, от кнопки «Выберите файл» отображается название загруженного документа. Это означает, что документ загружен. Но, внизу, под кнопкой написано уведомление «Документ не загружен». Это означает, что документ еще не проверен модератором. Поэтому спокойно можете двигаться дальше. Второй вид документа, который необходимо загрузить, это копия страницы паспорта, на которой указано, кем выдан документ и дата его выдачи. Опять повторюсь, что это зависит от типа документа. В разных странах разный формат документов. Обратите внимание, если ваш тип документа отображает информацию, кем выдан документ и дата его выдачи на предыдущем скане разворот страницы паспорта с фотографией, то в таком случае ничего загружать не нужно. Просто поставьте отметку. Данная информация, которая указана мной в первом документе – копия первой страницы паспорта. Если же ваш тип документа не отображает информацию, кем выдан документ и дату его выдачи на первой странице скана, тогда необходимо загрузить требуемый соответствующий скан документа в форму «Копия страницы паспорта», на которой указано, кем выдан документ и дата его выдачи.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 После того, как все необходимые документы загружены, нажмите на кнопку «Подать заявку». Перед вами открывается уведомление о том, что ваша заявка сохранена и будет рассмотрена модератором в течение 24-48 часов. И в заключении, я рекомендую вам загрузить вашу презентабельную фотографию в профиле. Зайдите в профиль и нажмите левой кнопкой мыши на место, где должна быть фотография. Выберите свое фото и нажмите на кнопку «Открыть».